короче мы прибыли на дикую точку старта Тут какой-то детский Боже. лагерь Блогер. Вон там дядя тони здрасте, здрасте. сейчас будем раскатывать зимой и летом и весной и осенью всегда работаем без выходных welcome йоу кайт вездеход сейчас пойдем катать понятно, но, ну, надеюсь, тоже есть. Катаем вовсю. Покрытие, конечно, не супер фонтан, но нам нравится. надул немножко таки снежку за это время и стало повеселее даже до воды проваливаемся. взял лыжи, решил устроить скоростной заездик. Вот это пушка-гонка. Там водичка.